Всем привет, ребят! С вами Антон Ларин. Сегодня у нас правда интересная подборка. Сегодня я вам покажу самые дорогие игрушки в мире. От многих моделей вы правда офигеете. Тут у нас будут и самолеты, и просто красивые тачки, и даже военная техника. И просто уникальные модели машин. Так что будет очень интересно. Присаживайтесь поудобнее, ну а перед этим обязательно хватайте чаек и что-нибудь вкусненькое, и обязательно смотрите этот выпуск до конца. В конце у нас конкурс на 1000 рублей, которую любой из вас сможет забрать себе. Ну а теперь жмите большой палец вверх, проверяйте, чтобы кнопочка подписаться была серой, и мы начинаем.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 Машина, которая у нас на очереди, является представителем проверенной годами марки – Honda. Перед вами уменьшенная модель Honda NSX – спортивной тачки, производившейся с конца 20 века по 2005 года. При ее проектировании было использовано множество новаторских решений. Это первый автомобиль, кузов и шасси которого изготовлены из алюминия, оснащался полностью электронным усилителем руля, электронной педалью газа, ее двигатель имел V-образное расположение цилиндров, максимальное количество оборотов – 8000 в минуту. И недосягаемые по тем временам показатели мощности для атмосферных двигателей, впервые шатуны изготовлены из титана, впервые в мире комплектовался платиновыми свечами зажигания. Для лучшей аэродинамики днище автомобиля было плоским, а форма задней части кузова помогала максимально снизить силу отрыва колес от поверхности на высоких скоростях. Короче говоря, космическая тачка.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 Сериал «Рыцарь дорог», шедший в 1980-е, имел огромную популярность во всем мире, а в 1990-е и добрался до российских телеэкранов. Фантастическая история, главными персонажами, в которой были полицейский и его необычный автомобиль, попала в копилку самых любимых молодежью сериалов. И неудивительно, что историю решили переснять спустя более чем 20 лет. Хотя, знаете, я бы ее переснял как минимум из-за тачки главного персонажа, поскольку она ну капец какая крутая. Да что там оригинал, вы взгляните на эту копию. Ну разве это не превосходно? Выполненная в масштабе 1 к 18 модель шикарно смотрится. И так и просит сесть за ее руль и нажать педаль газа.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 Почти любой представитель нашего поколения и не только втайне мечтает о ней. Это была медленная, ломучая и безумно красивая машина. Машина с очень трудной судьбой, но ставшая культовой после фильма «Назад в будущее». Эта тачка с официальным названием DeLorean DMC-12. Кстати, число 12 здесь предполагало начальную стоимость в 12 тысяч. Но, увы, получилось дороже. Экзотическая конструкция и репутация DeLorean стали для машины хорошей рекламой. Со старта продаж производители получили на свой автомобиль 4000 оплаченных заказов. И хоть у тачки впоследствии всплыло много проблем, внедряться в историю мы не будем. Фильм сделал из нее конфетку. Раскрученная благодаря кино машина стала культовым объектом, в отличие от многих других мелкосерийных спортивных автомобилей. Как вам модель от этого авантюриста, оснастившего его крутой подсветкой и не менее поразительной начинкой, м? Хаммер. Это очень известная машина, о которой не слышал только тот, кто живет в глухой деревне или в лесу, словно Маугли. Машина, о которой я вам сейчас расскажу, напомнила мне модель Хаммера H1. Напомнила она мне его из-за вот этой широкой лобовой части, а также военного окраса. Однако H1 это гражданский вариант, насколько я помню. Перед нами же, судя по пушке, установленной сверху, явно что-то другое, но очень похожее.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 Хоть он и не сможет так же здорово и клево преодолеть настоящую грязь, зато этот грузовик может открыть перед вами совершенно все, что вы только захотите. Любые решетки, люки, какие-то дверцы, капот, в общем, все, на что упадет глаз. Также, судя по названию игрушки, она полностью защищена от взрывов. Конечно, в игрушечном мире. Хотя быть, может это и правда огнеупорный пластик или что-то вроде того. Напишите в комментах, если кто шарит, существует ли такое вообще.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 Ах, забыл сказать, по-другому этот самолет называют p Почему, понятия не имею. Но вот факт остается фактом. Теперь я покажу вам спортивный автомобиль производства немецкой компании Porsche. Это всем известная модель под индексом 911. Кстати, пока вы любуетесь этой тачкой, скажу интересный факт. Индекс 911 изначально не планировался для вневременного обозначения разных поколений одного автомобиля и был не более чем одним из множества подобных в сквозной трехзначной внутризаводской нумерации всех моделей Porsche, присвоенным вполне конкретной модели 1964 года. Но в дальнейшем по причине рыночного успеха первой модели компании Porsche было сделано исключение, и индекс стал именем собственным, только цифровым. Индекс стал обозначать двухдверную четырехместную машину с кузовом купе, сконструированную в редко применяемой в мировом автопроме концепции – оппозитный шестицилиндровый мотор позади задней оси. Гусеничный ход – это лучшее, что придумало человечество. В рамках зимы, конечно же, и всякого бездорожья. Это я к тому, что сейчас хочу показать вам топовую машинку на гусеничном ходу, которая выполнена в классическом масштабе 1 к 16. Что именно это за тачка, к каким войскам она относилась и какую роль выполняла, понятия не имею. Да не особо хочу это делать, ведь копия мне совершенно во всем нравится. Вот так смотришь на эту игрушку и как-то даже через экран ощущаешь, насколько же она продумана и красиво сделана. У вас случаем нет такого? Если прошлая машина – это телепортация нас назад в будущее, то следующая тачка – это телепортация в мир роскоши и крутости. Перед вами Rolls-Royce Cullinan, кроссовер от «Сами понимаете, какой компании», который официально представлен в 2018 году. Это, к слову, первый кроссовер от компании в целом. Автомобиль получил название в честь крупнейшего алмаза в истории человечества. В реальности за него придется отдать более 30 миллионов рублей. Но так как тачка очень крута, люди стремятся прикоснуться ей хотя бы в мини-варианте. И он, правда ради, тоже очень даже неплох. Ну, в принципе, вы все видите сами.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 Так-так, а ну-ка грузовики и всякая прочая шелупонь, разойдитесь. На поле выходит четырехкратный победитель 24 часа Лимана с 1966 по 1969 года. Ford GT40. Это тачка, которая была специально разработана для побед в гонках на дальние дистанции против Феррари. Спойлер, она таки победила. Произошло это 19 июня 1966 года. Вот вам еще один танк, который почему-то автор видео решил назвать зенитным комплексом. Ничего общего с этой опаснейшей установкой у машины я не вижу. Скорее, это просто старенький танк с разными прикольными фишками. У игрушки дистанционно может двигаться башня, могут поворачиваться дулы и двигаться какая-то ерунда сзади. Скорее всего, она нужна для определения частот или координации. В любом случае, как коллекционный вариант, игрушка вполне себе сойдет. Играть с такой на улице лично мне было бы очень жалко. Думаю, со мной многие будут солидарны.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 А это Тойота Селика первого поколения – машина, которая была выпущена на рынок в далеком 1970 году. Селика стала автомобилем, который подчеркивал дизайн и удовольствие от вождения. Этот спортивный автомобиль пользовался спросом из-за приятного внешнего вида и отличных характеристик, демонстрирующих филигранное сочетание цены и качества. Кстати, а вы бы купили себе такую машину? Напишите в комментариях.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 В истории модели были разные периоды, но она все равно оставалась на плаву. Первый Мустанг – это концепт, созданный в 1962 году на основе модели Falcon. В то время, как многие ассоциируют имя Мустанг с именем дикого жеребца, некоторые говорят, что название придумал дизайнер Джон Наджар в честь истребителя P-51 Мустанг. Другие говорят, что это придумал Роберт Эдгард, менеджер подразделения Форд, который очень любил лошадей. Наша мини-модель имеет множество фишек, которые присущи оригинальным полноразмерным тачкам. Это и открытие капота, и подсветка фар, и многое-многое другое. Да и внешний вид с интерьером тоже не оставят окружающих равнодушными, ведь так? Хотя, что нам эти ваши авианосцы, подводные лодки и все подобное? Война – это нехорошо. Куда круче плавать и кайфовать, думать о жизни, заводить новые знакомства и в целом шикарно проводить время.